Добрый день! Сегодня хочу рассказать о коррекции носослезной борозды. Это очень частая проблема у пациентов, и на самом деле неспроста, потому что глаза у нас центральная часть лица, и очень важно, в каком состоянии находится окологлазничная область. Это проблема не только у возрастных пациентов. Достаточно молодые девушки очень часто обращаются с этой проблемой, Наличие провалов, синяков, отеков под глазами. И не всегда я беру пациентов сразу на коррекцию именно на слезные борозды, сразу на постановку филлеров, потому что важно также именно состояние кожи и вообще тканей в окологлазничной области. Иногда нужно сначала поработать и улучшить. Например, убрать отечность, да, которая беспокоит достаточно часто в этой зоне. Или, например, уплотнить кожу. Это тоже очень важно при коррекции слезной борозды. Поэтому иногда, конечно, это уже только вам врач скажет, консультация, нужно сначала пройти курс, например, биорепарации. У да. нас в есть два прекрасных препаратов, которые замечательно работают. Это Мезо Ай и Ревин, новый препарат появился. Пару слов скажу об их отличии. Мезо Ай, это прежде всего, я чаще всего работаю с этим препаратом именно для нормализации лимфодренажа. Это когда у вас застойные круги темные под глазами, это отеки, препарат прекрасно с этим работает. Курс у него один раз в две недели, 4-6 процедур. И сейчас появился новый препарат. Этот препарат уже я чаще назначаю, когда нужно уплотнить кожу, улучшить качество, когда есть такая мелкая морщинистость, когда есть уже избыток кожи. Он стимулирует синтез коллагена ластину. и очень удобный курс: это два раза в месяц и дальше раз в три месяца. То есть, если вы не можете часто посещать, можно в таком режиме тоже подобрать препарат Ривиал. Еще один важный момент, особенно для людей, которые склонны к отечности, очень рекомендую процедуру смаз лифтинга Тоже частенько, когда ко мне приходите, я сначала начинаю с этой процедуры, потому что смаз-лифтинг прекрасно уплотняет кожу, убирает отечность, стимулирует синтез коллагена и эластина не только в коже, но и в глубоко лежащих тканях. А отечность у нас под глазами связана с тем, что жировые пакеты притягивают да, эту воду. Соответственно, с массом на разных уровнях мы это прорабатываем. Курс – это от 1 до четырех процедур раз в месяц, в зависимости от, соответственно, ситуации. Ну и непосредственно контурной пластике, если переходить. Здесь важный момент, что нет одного препарата, который бы подходил всем идеально. Под каждым пациентом мы подбираем индивидуальный препарат. Основные – это вот четыре препарата, которые я использую. Самые популярные это tca 3 2 и UVIDERM Вальбела. 3 2 это вообще узко специализированный препарат, он именно только для этой области разработан. Здесь небольшая концентрация гиалуроновой кислоты, так же как и в VALBELLA, но здесь есть еще дополнительные компоненты, в отличие от других препаратов. Здесь витамины, аминокислоты, микроэлементы, которые борются именно с темными кругами, то есть работают на осветление. Второй препарат – это из линейки «Игведерм», «Вальбелла», тоже, можно сказать, практически специализированный именно для носослезной борозды. Такой же небольшой процент гиалуроновой кислоты. Чаще всего это когда борозда чуть более выраженная, чем, например, в том случае, когда насочная эриденсти, и у человека практически никогда не бывает отечности, ну или хорошо подготовленной кожи. Тогда я убираю вальбеллу, она дает такую красивую объемность, когда борозда достаточно выраженная, а вальбелла очень хорошо как раз выталкивает вот эти ткани наверх. Ну и два препарата, это Белатера. наверное, их использую, использую сейчас всех чаще, и это Белатера Беланс Интенс. У них уже гораздо больше концентрации гиалуроновой кислоты, но несмотря на это, они вообще не дают никакой отечности. То есть, если пациент очень склонен к отечности, или ну, если, например, это уже не первичная коррекция, то есть уже когда мы выводили носослезную борозду или там года два-три назад уже была коррекция, как правило я беру именно эти препараты, они плотные, они хорошо заполняют борозду, даже когда уже там не броздают можно сказать, провал такой большой. В этом случае я беру Белотера, интенс, он прям максимально плотный, очень долго держится, все препараты очень долго держатся. Баланс он такой чуть поменьше по плотности, но э, тоже очень хорошо дает такую выраженную коррекцию. А, вообще, длительность эффекта очень долгая. Это мы, я как правило говорю, от года. Дальше там уже все индивидуально, в зависимости от вашего метаболизма. У всех все по-разному происходит. Но в целом год-полтора-два э, а после коррекции вы ходите с хорошим <с> таким с корректированными глазами и радуйтесь результату. Еще один момент хотела сказать, что эта процедура абсолютно безопасная, потому что мы работаем даже, чаще всего я работаю не иглой, а именно колюлей Это такая трубочка специальная, она не имеет острого края, там есть отверстие, через которое выводится препарат. Делается буквально два прокола, и через эти два прокола мы выводим препарат. Все очень безопасно, Мало травматично, вы остаетесь абсолютно социально активными и, ну, собственно, сразу видите результат уже на процедуре. И еще один важный момент. Я часто э, такой оставляю легкую недокоррекцию, потому что в этой зоне это важно. Лучше недокорректировать, чем перекорректировать.